И зажглась на небе звезда жизни. Распахнулись ветром врата истин, И разверзлись воды, зашумели травы. Шаг за шагом вышел на свет странник. Сжалось сердце, взволновались мысли. Голос странников в тот миг окликнул. Ты рожден быть человеком, помни. Сотворен ты нитями историй, в жилах, в венах будет храм воды священной, огнем кованный. Да, ты будешь осветила пленник. В глубине тебя танцуют страсть и чувства, злость и радость, страх и храбрость, счастье, мука. Часть тебя будет чинить преграды между. Я знаю все, и да, я виноватый. Да, хочу все. И нет, забери обратно. Да, уходи прочь. И я снова здесь. Прими и здравствуй. Да, твой разум, как водоворот. Пусть он вперед тебя несет назад. Ты сможешь сам шагнуть, если упустишь жизнь и суть. В твоих глазах будет искра, в мои владения стезя. В твоих ушах заложен тон, Он будет истин яркий звон. Ты будешь жить, как сам захочешь, Ходить, творить, любить и прочее, Но помни правила, храни. Ты не один такой, пойми. Встречай на пути подобных, Цени их мир, с твоим так схожим. Помни, ты будешь рядом с теми, в чьей жизни будет счастье лето. Но если будешь ты один И не останется уж сил Взгляни на небо и спроси светило, Где мой путь? Скажи Я укажу тебе дорогу Но это все Да, так, немного Ведь строишь жизнь свою Ты сам Из года в год И на долгие века